Привет, психопаты! Вам не кажется невозможным достичь своих мечтаний и целей? Будь то вехи в вашей карьере, отношениях или личной жизни. Успех может означать разные вещи для каждого человека и может затронуть различные стороны вашей жизни. Но, как правило, успех должен быть целью, которая удовлетворяет и приносит вам радость, а не навязанной вам внешними ожиданиями. Но иногда путь к успеху может быть долгим и медленным. Итак, чтобы помочь вам быстрее достичь цели, вот несколько привычек, которые вы можете развить, чтобы стать более успешными. Во-первых, станьте активными, а не пассивными. Ловите ли вы себя на том, что сожалеете об упущенной возможности? Чтобы добиться успеха, вы должны научиться быть более активными в своей жизни. Успешные люди обладают сильным чувством контроля над тем, как они взаимодействуют со своим окружением. По словам профессора человеческого поведения Мелоди Уайлдинг, успешные люди обладают врожденным чувством личной ответственности за свои поступки, будь то положительные или отрицательные. У этих людей сильный внутренний локус контроля, и они способны признать, что их усилия параллельны туда, где они находятся в жизни. Номер два, начиная с конечной цели в уме. Вас легко отвлечь или вы хорошо собраны и сосредоточены? Если вы часто отвлекаетесь, вы можете потерять из виду свои цели и выбрать более сложный путь к успеху. Здесь важно помнить, что успех может заключаться в нескольких вещах. Если вы хотите стать шеф-поваром мирового класса и опытным путешественником, вы можете предпринять шаги для продвижения в обеих областях. Но если вы обнаружите, что перескакиваете с одной области на другую без всякой причины или причины, возможно, пришло время сесть и поразмыслить о том, что на самом деле значит для вас успех. Знание того, чего вы действительно хотите, может сделать результат гораздо более удовлетворительным. Номер три. Следи за своим телом. «Думаете ли вы о своем физическом здоровье при постановке целей?» По словам психолога Рона Фридмана, физические упражнения оказывают большее влияние на вашу продуктивность, чем вы думаете. Это не только укрепляет ваше физическое здоровье, но и дает когнитивные преимущества, которые также повышают ваши шансы на достижение успеха. Некоторые из этих преимуществ включают улучшение концентрации внимания, более быстрое обучение и повышение креативности. Вам не нужно с трудом выполнять упражнения, которые вам не нравятся с самого начала. Вы можете начать с простых вещей, таких как прогулка или занятия йогой. Затем продолжайте работать оттуда. Номер четыре. Окружите себя кругом, который вдохновляет вас быть лучше. Вдохновляет ли вас ваш близкий круг друзей стать лучше или они делают наоборот? То, кем вы себя окружаете, играет большую роль в том, кто вы есть. Ваши самые близкие друзья и наставники усиливают ваше чувство принадлежности, а также дают советы и рекомендации, когда вы чувствуете себя застрявшим. Поддерживая связь с людьми, которые придают значение вашей жизни, и избегая людей, которые вредят вашему благополучию, вы получите идеальное пространство для более быстрого достижения своих целей и мечтаний. Номер пять. Отачивайте свое мастерство каждый день. Готовы ли вы наслаждаться трудными временами, прежде чем получить шанс на успех? В то время как некоторые могут обладать природным талантом, преуспевать или иметь доступ к определенным привилегиям, которые дают им преимущество, даже лучшим в этой области все равно приходится ежедневно тратить часы, чтобы продвинуться далеко. Тот, кто от природы одарен, но ленив, может отстать от среднего человека, который каждый день практикуется в своем ремесле. Один из способов повысить свою производительность – использовать технику Помодора, когда вы работаете без остановки в течение 25 минут, а затем отдыхаете в течение 5 минут, а затем повторяете. И номер шесть — Не оправдывайся. Знаете ли вы кого-нибудь, кто обвиняет других или оправдывается, когда не может решить проблему? Оказавшись в трудном положении, некоторые люди могут поднять руки вверх и ждать, пока кто-нибудь им поможет. Такое отношение и мышление могут ограничить ваш потенциал и вбить клин между вами и вашими целями. Поэтому вместо этого, если мысль о чем-то пугает вас, постарайтесь преодолеть свой страх и беспокойство и заняться решением проблемы. Доверьтесь себе, чтобы пройти через это, и примите любой результат, который встретится на вашем пути. Создавайте решения, а не оправдания. Практикуете ли вы какие-либо из привычек, о которых мы упоминали? Сообщите нам об этом в комментарии ниже.